Вот это называется болото. Это мутная грязная вода, которую вы пьете. Это болото прообраз вашей церкви, в которую вы ходите. Это та самая грязная вода, которой вас поет ваш пастор. Это болото полно, лягушек, жаб имеющий уши слышат да слышат точно так же как и в современных церквях в этом болоте возможно водятся змеи или гадюки это болото полно мертвой рыбы если здесь и плавает живая рыба то она служит в пищу в добычу хозяину этого болота Люди приносят в это болото, в своей церкви деньги, чтобы это болото распространялось по всей земле, когда Иисус Христос сказал придите ко мне все труждающиеся и обремененные, Иисус сказал придите ко мне и пейте живую воду даром, за которую не нужно платить и это живая вода, это не эти мутные воды. Это не эта грязная вода, Иисус дает воду жизни, которую ты можешь поделиться с другими людьми, и эта вода оживит их. По окончанию своей жизни, мало того, что ты пил воду из этого болота, ты вечно будешь проводить в аду, и это задача господина этого болота, этого пастора, привести тебя в ад мой милый друг, оставь это болото, которое полно лягушек, оставь эту мутную воду и приди к Иисусу Христу, который даст тебе свою живую воду даром. Зачем тебе идти в ад, мой милый друг, прекрати пить эту грязную воду, прекрати грешить, следуй за Иисусом Христом который даст тебе воду жизни да благословит вас Господь наш Иисус